Лига молнии Маккуина. Советую здесь тренироваться, пока не соберешь все призы. А врубуй ускоритель. То, что надо для труд. Не жалей, мотор! Что мастер класс скорости. Вот тебе план. Все на месте. Сколько всего можно выиграть? В команде всегда можно произвести замену. Порадуй меня! Отсядь! Легко получается! Наверняка можно что-то сделать. Все лучше и лучше. уже вроде все пройдет, что-нибудь поменяем. Хороший выбор. Ну-ка, пока. Надо держаться в зеленой зоне. Избегать столкновений Хорошо Запомни, можно в любой момент поменять ряд Без потери скорости Заезжай на трамплин Ускоришься. И еще Это просто Субтитры Так, ящички. У них масса полезных. Похоже, ты уже все умеешь. Итак, вот моя задача. Посмотрим, какова награда. Был исторический заезд!